Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. приветствую вас на третьем уроке тренинга «Эффективное продвижение в Google+.» Сегодня я расскажу о нестандартном, однозначно отличном от других подходе Google+, к работе с друзьями. Я расскажу, как быстро можно набрать друзей в свой профиль в Google+, абсолютно не нарушая никакие правила социальной сети. Я расскажу, как фильтровать набранных друзей и в заключение я дам несколько рекомендаций по написанию человеческих постов для того, чтобы ваш пост был привлекательным и эффектным. Этот ролик будет достаточно длинным, поэтому на странице ролика на YouTube, развернув описание ролика, вы найдете тайминг. Щелкайте на кликабельную ссылку с временной меткой и смотрите интересующий вас вопрос. Уровень подготовки у всех разный. Я это делаю специально для того, чтобы экономить ваше время и повысить эффективность прохождения этого тренинга Итак, вот профиль с которым я работал на втором уроке я заполнил информацию о себе я настоятельно рекомендую вам поступить точно также разместил все интересующие ссылки в этом профиле я уже сегодня работал и все лимиты Google по набору друзей я в нем выработал. Поэтому я сейчас переключусь в другой профиль, новый профиль, в котором я еще не работал с друзьями. И вот на примере этого чистого профиля я покажу, как работать с друзьями. У Google очень интересная и с моей точки зрения очень эффективная методика работы с друзьями. Google Plus делит друзей на группы. Причем независимые группы того же самого контакта тоже есть. Какое-то разделение ваших друзей: есть друзья, есть подписчики. Среди друзей вы можете разбивать друзей на категории, там коллеги, лучшие друзья и так далее. Но просто и легко в том же самом контакте отправить ваш пост, например, только коллегам, сделать невозможно. А в Google плюс из-за того, что все наши друзья разбиты на сегменты, которые называются кругами, двумя кликами вышки вы можете отправить какой-то ваш пост для просмотра, например, вашей семье, либо, например, вашим коллегам, либо подписчикам YouTube. Вот благодаря вот этой сегментации очень удобно работать с целевыми аудиториями, особенно если вам приходится работать с несколькими сегментами, и у вас информация... Которые вы выкладываете себя страницы например интересно сегменту номер один то есть кругу номер один а кругу номер два совершенно не интерес поэтому чтобы более эффективно продвигаться нужно выкладывать и делиться информация только с теми людьми только с теми кругами говорят терминами гугла кому эта информация интересна а не размещать ее всем. Итак, как же начать работать с кругами? Для этого необходимо открыть меню слева, выбрать раздел «Люди». Почему назвали круги? Трудно сказать, возможно, из-за того, что у Google очень много чего-то круглого. Но вот так как в этом профиле не заполнена еще никакая информация о себе, Google Plus не знает, кого рекомендовать Елене Стройновой в «Друзья». А вот в профиле, с которым я уже работал, если я сделаю то же Самое. Так как у меня заполнена информация о себе, я уже вступил в несколько групп. Обратите внимание, Google мне уже предлагает целевых по его мнению друзей, то есть людей, у которых у нас схожие интересы. Люди и выбираем раздел «Мои круги». Вот для того, чтобы начать работать с кругами, вам необходимо создать так называемый буферный круг, Да, вы будете размещать людей, которым вы отсылаете приглашения в друзья, то есть тех людей, которые вы себе добавляете в друзья. Вы будете следить за реакцией этих людей, и эти буферные круги мы в дальнейшем, как вы увидите, будем удалять. Это такой временный круг, в котором люди ваши приглашенные друзья отстаивают а второй круг это круг в котором будем хранить людей которые приняли приглашение дружить с нами это именно те люди которые нам нужны именно только эти люди будут видеть ту информацию, которую вы размещаете у себя на стене и делитесь со своими кругами. Но в молодом профиле, только созданном для хранения людей, которые согласились с вами дружить, можно использовать уже стандартный созданный круг, который так и называется друзья. А буферный круг я сейчас создам. Делается это очень просто. Нажимаем на плюсик, придумываю название этому кругу, я вот так и назову буфер и синенькая кнопочка создать пустой круг. Круги семья, знакомые, отменить подписку мне не нужны и чтобы они мне не загромождали, не отвлекали, я их удалю. Как раз покажу как удаляется круг. Выбираем круг, семья, так как он у меня пустой, здесь нет никого, видите круг. Пока нет людей. Появился значок, который нам нужен. Это значок мусорного ведра. Нажимаю на значок мусорного ведра, удаляю круг. Аналогично поступлю с двумя другими кругами. Итак, я для простоты оставил себе только два круга: один буферный круг, куда буду всех складывать, а в круг друзья я буду переносить а как это делается я вам покажу тех людей которые согласились со мной дружить либо сами добавили меня в друзья итак круги созданы то есть сегменты для хранения друзей у нас готовы где же брать этих друзей и как быстро найти друзей себе вот елена комарова в своем ролике который лично мне очень понравился рассказала как искать целевых друзей вот методику которую я вам сейчас покажу она просто позволяет быстро набрать людей вот помните методики Елены Комаровой вы можете продвигать свой какой-то авторский профиль способ который я вам покажу позволяющий быстро набрать друзей будет нужен вам для профилей из которых вы будете просто создавать массовые рекламные кампании то есть в этих профилях просто должны быть хотя бы какие-то друзья, чтобы к этому профилю Google Plus относился нормально. Конечно, эффективность от друзей, которые мы вот так вот массово сейчас будем нагребать себе, она не очень велика. Но, возможно, кто-то и заинтересуется той информацией, которую вы выкладываете у себя на стене. Смотрите, как легко и просто можно набрать себе друзей. Как и в любой социальной сети, у Google Plus есть группы обмена друзьями, но Google Plus можно обмениваться кругами. То есть можно сразу же себе добавить или пригласить в друзья не одного человека, а сразу сотни человек. То есть сделать то, о чем, например, в том же Контакт приходится только мечтать. То есть вы отправляете заявку дружбы например сразу там 200 300 там 400 людям одновременно причем это делаете одним нажатием мышки представляете сразу 400 человек получит приглашение дружить с вами Вот для того чтобы реализовать эту классную методику нам необходимо подключиться к сообществам которые называются обмен кругами В строке поиска google плюс пишем обмен кругами если вас интересуют англоязычные участники сообщества Google+, можете написать это по-английски. Нажимаю на поиск, вот выбираю из результатов поиска, что меня интересует сообщество, и вступаю в сообщество, в которых ну, хотя бы больше 300 участников. Ну и, конечно, если это сообщество открытость, куда мы вступим сразу же. Вот очень хорошее сообщество, я сегодня о нем расскажу. Кругляшки. Нажимаю на кнопочку присоединиться, где 17 человек я вступать не буду. Сюда вот вступлю, сюда. Вот я подаю заявку вступить в группу, и так как группа или сообщество, как это называется в Google Плюс открытое, то я сразу же становлюсь участником этого сообщества. Да, но я написал, как всегда, с ошибками, поэтому сообществ крайне мало. Поэтому Google мне спрашивает, возможно, вы имели в виду обмен кругами? Да, именно это я имел в виду. Пишите без ошибок. Но вот сейчас сообществ, конечно, загрузится значительно больше. Вот видите, список всех сообществ, которые выступили, опять же, доступен из меню выбором действия сообществ. Вот я сейчас вступил в шесть сообществ. Если сообщество хорошее, классное сообщество, как вот вот это сообщество, оно мне очень нравится. Зайдя в это сообщество, администратор этого сообщества, владелец в данном случае Дмитрий Воробьев, вкладывает подробный пост как работать с обменом кругами. И я вам очень рекомендую читать этот. Пост, потому что в момент возможно просмотра ролика что-то опять поменяется у Google, и действие по обмену кругами возможно будет происходить чуть-чуть по-другому. Конечно, Дмитрий написал эту инструкцию с учетом своих интересов, я вам покажу. Как по-простому набирать себе друзей? Во-первых, в этом сообществе, как и в других, люди выкладывают, как и в аналогичных группах в социальной сети ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, приглашение добавляться в круги. Вот видите, вот человек выложил приложение, что он добавит вас в круги. Вот если вы хотите добавлять по одному, если у вас на это есть время и желание, вы просто наводите на имя человека. Появляется вот такое выпадающее окошечко. Наводите на кнопочку добавить и выбираете в какой круг вы его будете добавлять. Но добавляем во временный круг. Круг буфер. То есть щелкаю на круг буфер. Все, вот теперь Виталий у меня находится в круге буфер. Можно сделать это аналогично с другим человеком и так далее. Но это конечно очень грустно. Значительно интереснее это добавить сразу весь круг целиком. Посмотрите, как легко и просто всех вот этих 291 человек добавить себе в круги. То есть всем этим 291 человеку вы сейчас отправите заявку на добавление в друзья. Для этого нажимаем на кнопочку «Найти друзей». Нажимаем «Добавить себя в круг», в этот круг. В этом поле вы можете написать имя своего профиля. Но если у вас профиль молодой, то набирая свое имя, например, Елена Стройнова, вы можете себя здесь и не увидеть, потому что Google еще не проиндексировал вас только что созданный профиль. Поэтому, чтобы добавить себя в этот круг, проще всего вместо имени добавить свои свою электронную почту, то есть почту которая является логином от аккаунта google вот вставляю сюда адрес своей электронной почты и мой профиль однозначно найдут вот видите елена стройнова но у него еще даже аватарки здесь нет вот выбираю елена стройного и вот елена стройнова добавлена у меня в этот круг далее что нужно сделать в поле где Написано, введите название нового или существующего круга, вы либо вводите наше название буфер, ну, набираю первую букву в кубе, и этот круг уже у меня выпадает в списке имеющихся. Если вы наберете какое-то другое имя, то будет создан новый круг с тем именем, который вы наберете в этой строке. Ну а я буду действовать по той методике, которую я сказал. То есть всех друзей, которым я отсылаю приглашение, я буду пока складывать в круг с названием буфер. Значит, если вы никого не выбираете из этого круга, то все вот эти люди добавятся в круг буфер. Можно, конечно, по кому-то конкретно пощелкать и выбрать нужное количество вам людей. Тогда в этот круг добавятся только выбранные люди. Можно даже кого-то удалить. То есть вы, например, не все хотите добавлять и а кого-то удалить. Ну, например, в и удалить вот этого человека, который тут с аватаром заработок в интернет. То есть нажимаете на крестик, и он удаляется из этого круга. Вы не будете его к себе добавлять, в друзья. Но... Еще раз повторюсь, делать эти действия есть смысл только в том случае, если вы продвигаете какой-то личный профиль или вы сортируете, фильтруете друзей. Нам сейчас задача набрать побольше живых друзей, поэтому берем всех. Нажимаю на синенькую кнопочку «Добавить в круг буфер». Вот все эти люди сейчас у меня добавились в круг буфер. Вот они все здесь, видите. Все они от меня получили приглашение в друзья, то есть на их почту. Придет письмо вот такого-то плана «Елена Стройнова добавила вас в круги Google». Но это еще не значит, что человек ответит вас, вам взаимностью и тоже добавит вас в, свой, в свои круги. Значит, вот по такой методике вы можете пройтись по нескольким группам и добавить себе людей в так называемый буферный круг. В принципе, количество людей в этом круге может быть достаточно большим. Вот в реальных кругах я вам рекомендую не больше 300 людей собирать, потому что сложнее будет в дальнейшем работать с людьми с этими кругами. Но в любом случае не больше 500. То есть от 300 до 500 – вот это хороший круг. Но опять же, пожалуйста, помните, что хоть вам и разрешают делать такие массовые приглашения в друзья, но больше 500 человек за один день пригласить вам все-таки не дают. То есть, если вы начнете злоупотреблять, то при очередном добавлении людей в круг появится сообщение, что людей добавить нельзя или круг создан не может быть. Это говорит о том, что вы уже ну, превысили все разумные, все разумные пределы. Ну, а еще раз повторюсь. То, что вы кого-то добавили в друзья, это, конечно, хорошо, но самое важное, чтобы люди вам ответили взаимностью, либо еще лучше, чтобы люди вас приглашали в друзья. Как же сделать так, чтобы вас пригласили в друзья? Для этого вы тоже можете использовать сообщество кругляшки. Вы можете в каждом из этих сообществ разместить пост, написать Добавляйтесь, друзья, добавлю всех, отвечу сразу и т.д. Конечно, пост желательно сделать привлекательным. Как это сделать, я скажу чуть позже. И тогда вас будут добавлять друзья Но опять же добавляться по одному это можно не возбраняется чем больше вы разместите вот таких вот постов по сообществ с приглашением добавляться в друзья тем будет лучше конечно нужно сделать чтобы эти посты были эффектными опять же я об этом скажу но лучше конечно попасть в какой то круг я сейчас вернусь в группу которая мне очень нравится и расскажу вам как поделиться кругом вот сейчас в разделе круги нет операции, если вы выбираете какой-то круг, нет в действиях операции поделиться кругом. Поэтому делиться сейчас кругами проблематично. Вот только из-за этого в сообществах делиться кругами люди начинают выкладывать... Приглашение добавляться по одному но все равно эта методика поделиться кругом работает просто сейчас ее нужно реализовывать чуть-чуть хитрее вот Дмитрий тут написал текстовый документ как это сделать, но еще раз повторюсь он написал его с точки зрения администратора группа, группы и в этом документе с моей точки зрения есть одна очень большая ошибка она заключается в том, что Дима предлагает вам делиться кругом, в котором вас Самих-то и нет, а нам это не нужно. Нам нужно делиться кругом, в котором есть вы. И вот смотрите, как я вам рекомендую это сделать. Вам необходимо вот под этим постом, под Димином, нажать на плюс, поставить плюс, написать «Добавьте меня в круг» или, например, вот так вот «Дмитрий, добавьте меня в круг». Дима конечно хочет, чтобы вы еще и поделились этим кругом, но пока им делиться нет смысла, но чтобы выполнить все инструкции, которые требуются, все-таки я им поделюсь, и этот круг появится у вас на стене, но вас еще в этом круге нет. Вот смотрите, вот этот комментарий, который я написал, я его написал только с одной целью, чтобы Дмитрий добавил меня в этот круг, и потом уже обновленный круг с живыми людьми выложил у себя в вот только тогда, когда вы станете участником этого круга, когда вот среди этих 290, теперь уже двух человек будете вы, то есть в данном случае Елена Стройнова, только тогда этим кругом вы можете делиться. Естественно, тогда его нужно скинуть себе на стену и затем этим кругом нужно будет поделиться... Во всех сообществах, в которых вы находитесь, особенно в тех сообществах, которые называются обмен кругами. Нажимаю поделиться, удаляю для всех, щелкаю в пустом месте и выбираю сообщество, в которое я хочу этим кругом поделиться. Но у меня еще не обновился кэш, и этих сообществ нет. Сейчас я зайду в свой основной профиль и из него покажу. Вот в этой группе Димина, я и в основном профиле состою. Вот если нажать на поделиться, у вас появится список тех сообществ, куда вы можете скинуть этот круг. Так как вы в этом кругу состоите, вы можете с чистой совестью поделиться этим кругом в другом сообществе. И круг отправляется в нужное вам сообщество. Что будет происходить? Круг, в котором находитесь и вы, разлетается по сообществам Google+. Люди будут выполнять операции, добавлять вас в свои круги. Вы будете получать сообщение, что вас кто-то добавил. И вот таким вот образом вы будете легко и просто набирать себе друзей. следующая операция которую вам необходимо сделать и я ее опять же покажу вот на своем профиле в котором я работаю это как сортировать людей через какое то время количество людей которых вы себе добавляете в круги будет максимально и google вам уже не даст добавлять новых людей вам нужно будет избавляться от людей которые вам не ответили взаимностью ну то есть Google работает точно так же как и twitter как тот же самый Instagram. вы можете подписаться на кого то но на вас подпишутся с большей вероятностью те люди у которых например не так много друзей которые например заинтересовались вашим профилем но далеко не все те, кто не подпишется, от этих людей нужно отписываться. Те люди, которые на вас не подписались, вам не нужны. Почему? Потому что когда вы будете делиться постом, информацию об этом посте, то есть в своей ленте, под, получат только те люди, которые подписались на вас. На которых и вы подписались, и которые подписались на вас. Все остальные люди вам не нужны. Вот этот буферный круг вам нужно будет удалить. И вот как же этих людей сортировать? Выбираете из меню люди, выбираете, у кого вы в кругах. Эту операцию, к сожалению, можно делать только руками, автоматизировать мне ее реально никаким образом не удалось. И вот будем считать следующее, что буферный круг у меня тут вот называется подписчик. Вот если вы видите, что человек находится у вас в буферном круге, вам необходимо будет этого человека перетащить в круг друзья. Вы просто берете и ставите галочку в «Друзья». Вот проходите по всем людям, которые находятся у вас в разделе «У кого вы в кругах» и из буферного круга ставите галочку на круг «Друзья». Вот таким вот образом. Вот Если вы видите, что кто-то подписался на вас, то есть появилась такая красная кнопочка. Но Я вот уже здесь на всех подписался, показать не могу. Принял уже все заявки в друзьях. Вы увидите красную кнопку, что человек на вас подписался. То есть он вас добавил в круги, но вы еще его не добавили. Просто наводим на эту кнопочку и выбираем круг, куда вы хотите его поместить. Естественно, люди, которые на вас сами подписались, вы сразу их помещаете в круг «Друзья». После того, как вы подождали какое-то время, ну, например, там, несколько дней, вы заполняете буферный круг. Затем, например, пару недель вы ждете. То есть, чтобы люди, получившие заявку на приглашение в друзья, могли эту заявку принять. Вот, затем переходите в раздел «У кого вы в друзья», смотрите, кто у вас находится в круге буферном, всех их перевозите в друзья, и затем этот... Буферный круг просто берете и удаляете. Но как удалять круг, я вам показал. Вот поступая таким образом, выполняя вот такую ручную сортировку, вы избавляетесь от людей, которые вам не ответили взаимностью. И освобождаете место для приглашения новых людей. Вот, в принципе, и вся такая схема. Массово добавляем, потом ждем, смотрим, кто у нас в буфере, перевозим их в друзья. Буфер удаляем, создаем новый круг с таким же, например, названием и выполняем эту операцию многократно. Вот, в принципе, и вся методика по набору друзей в Google ⁇ Конечно, эта методика не позволяет вам набирать целевых друзей, но вы, во всяком случае, достаточно быстро можете набрать себе людей на свою страничку в Google ⁇ В заключение, как и обещал, я вам расскажу, как писать привлекательные посты. Значит, пожалуйста, запомните, что пост без фотографии это не пост. То есть он не обращает на себя никакого внимания. Поэтому обязательно к вашему посту Подключайте какую-то фотографию. Вот первые посты, которые я сделал в новом созданном профиле, я создавал больше для роботов Google. Для того, чтобы показать, что в профиле ведется какая-то работа, он живой, добавляется какая-то информация. Но как только у вас появятся первые друзья, причем друзья, которые ответили вам взаимностью, вот тогда уже нужно писать посты с расчетом на людей. Акцент нужно все-таки будет делать не только на полезность этого поста, но все-таки на внешнее оформление. В том же самом контакте, наверное, вы все видели, что при оформлении постов используют какие-то красивые значки, которые вставляются в пост с помощью кодов. Мне это никогда не нравилось делать, потому что когда пишешь такой пост, ну, не совсем понятно, что у тебя будет... В результате приходится эти коды использовать, все эти коды доступны, можете их найти в поиске Яндекс. Но использование этих кодов при составлении постов в Google+, вам не поможет. Вот эти вот значки, которые вы использовали в том же самом ВКонтакте, отображаться в постах Google+, не будет. Чем вы можете пользоваться? Во-первых, вы можете пользоваться выделением шрифта. Знак звездочка. То есть пишите звездочку, пишите какой-то текст. Я здесь напишу. Жирный шрифт. И опять же звездочка. Вот текст, который находится между двух звездочек, у вас будет выделен жирный. Еще одна интересная вещь. Это знак дефиса текст. И еще один дефис. И значок нижнего дефиса текст. Для всех делиться не буду, но для семьи. Нажму поделиться. Вот сейчас посмотрите, что у меня появится на стене. Жирный, зачеркнутый и текст курсив. То есть Зачеркнутый это верхний дефис, текст курсив это нижний дефис. Такой нехитрой вещью вы можете пользоваться для того, чтобы сделать свой пост более красивым, более привлекательным. Кстати, все комментарии на YouTube идут через Google+, поэтому комментируя ролики на YouTube можете также пользоваться. Чтобы сделать текст еще более эффектным, можно, конечно, вставлять псевдографику. Псевдографику можно брать из разных мест, но я вам рекомендую вот такой вот замечательный сайт. Мне он очень нравится. Таблица Unicode. Здесь прямо в открытом виде вы можете видеть все интересующие вас значки. Вот если нажать на инструментальную панель, например, выбрать стрелочки, которыми я довольно часто пользуюсь. Вот, например, я хочу использовать эту стрелочку при написании какого-то... Поста. Я ее просто-напросто выделяю, так вот, прижал левую клавишу и выделил, взял ее, скопировал. Затем вставляю ее в текст обычной вставкой, комбинация клавиш Ctrl V и пишу что-то. Ну, например, я хочу сделать какое-то перечисление. Согласитесь, вот с таким перечислением текст будет смотреться значительно интереснее. И вот все вот эти символы, а их тут достаточно много, буквы, сердечек и так далее, вы просто-напросто выделяете и вставляете в свои посты. И этим самым вы делаете свой пост более красивым и более эффектным. Вот, посмотрите. Но ну, я думаю, что такое оформление вы встречали. Но теперь вы знаете, как это легко и просто сделать. Но ну и в заключение я вам дам рекомендацию о том, как делиться постом. Вот Когда у вас появятся какие-то первые друзья, причем те друзья, которые ответили вы взаим, вам взаимностью, те люди, которых вы поместили в круг друзья, когда вы делитесь постом, не надо оставлять для всех. Это ненужная нагрузка на сервис. Я вам предлагаю удалить для всех и выбрать для кого конкретно. То есть для круга друзья, и для расширенных кругов. Вот Когда у вас только пока один круг, лучше делать так. Для круга друзья, то есть для тех, кто подписался и на вас, а именно только эти люди будут получать информацию о ваших постах в своей ленте. И плюс расширенные круги. Это друзья этих друзей. Вот это наиболее правильное действие при выполнении публикации поста то есть вы конкретно говорите с кем нужно делиться когда конечно у вас кругов будет очень много то всех их выбирать очень долго поэтому можно оставлять все и нажимать поделиться итак друзья на этом может быть несколько запутанный урок по кругам о по сортировке круга я вам рекомендую Посмотрите ролик Елены Комаровой, она там тоже рассказывает, как сортировать, может быть, вам там будет понятнее. Я закончил. Выполняйте домашку. Задание по этому уроку находится на страничке тренинга. Пишите свой отчет и получайте ссылочку на следующий урок. Большое спасибо. Если у вас возникнут вопросы, каждый четверг в 20 часов жду вас на вебинарах обратной связи. Всем спасибо. До свидания.